Сложите футболку за 2 секунды. Секрет вот в чем. Положите футболку на плоскую поверхность, разгладьте все складки. Представьте две пересекающиеся линии. Линии пересекаются в точке А, точка Б ⁇ верхняя часть футболки, точка С ⁇ нижняя часть футболки. Схватитесь за точку А левой рукой а за точку Б правой. Соедините точку Б и точку С, схватитесь за точку С и разверните. Сложите футболку симметрично. Практика. Путь к совершенству. Господа, если вам понравилось сегодняшнее видео, поставьте лайк. Это поможет распространить ролик.